Офицер, я въехал в вас, вы прошли сквозь мою машину, как вы это делаете? Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами будем играть в Киберпанк 2077! На самом деле, я звучу сейчас в большом восторге, так как будто бы я нахожусь, но на самом деле, на самом деле, я, наверное, один из тех людей, кто особо вообще не парился, выйдет эта игра или не выйдет эта игра. Я ее не то чтобы прям ожидал. Но когда она вышла, я такой зашел в нее, я пока тестировал игру, я услышал музон в меню и мне что-то заперло. Короче, сейчас мы будем играть вместе с вами. Я не знаю, насколько нас хватит. Я надеюсь, что она сейчас меня так зацепит. И вас тоже так зацепит вместе со мной, чтобы, что мы будем прям проходить ее целиком и полностью. Давайте, короче, понеслась. Средний, наверное, средний уровень сложности. Мне не особо хочется... Показывать мастер-класс в шутерах, я, вы знаете, что я не особо в этом силен, но я зато силен в ощущении сюжета, в его анализе. И, и плачу в любой, в любой драматичной сцене. Хорошо, Кочевник, Дитя улиц, Корпорат. Ага, это уже начинается вся игра, нам нужно выбрать, кем мы будем. Мне нравится Кочевник на самом деле, это прикольно звучит. Она опасна. Вы выросли в пустошах, мародерствовали и устраивали набеги на заправке. Моя любимая. Дорога многому вас научила. Да, я дитя дороги, короче. Кочевник. опа она. Мы сейчас будем создавать Эдекова красавца. у Что это такое? Окей. Но мне кажется, что эта игра вряд ли даст нам возможность сделать... Ну, тех, кого мы любим делать, страшных уродов Хотя вот этот уже приблизился, приблизился к мерзости Нет Да, тут все будут слишком пафосные и слишком красивые Вот тут вообще красавчик мне нравится Так, давайте посмотрим, что предлагает эта игра Какой рандом В целом, в целом есть, что тут поустраивать Ладно, давайте Значит, голос Нет Да Итак цвет кожи хочется какой нибудь красивый привлекательный цвет кожи, чтобы мир киберпанка нас принял сразу, типа этот красавчик. Но в то же время мы с вами дети дорог, поэтому мы должны быть пыльные и грязные. Вот хочется такой обычный здоровый цвет кожи, тип кожи. А слово всего типа кожи? есть целый список. Пожалуйста, весь список, все меню дайте. Мы должны быть во всяких садинах, мне кажется, вот копать прям на лице пыль, все это да должно было сесть глубоко, засесть наши поры и стать частью нашего ДНК. Мы будем передавать нашим детям немного, немного грязи дорожной. Прическа. Может быть наоборот, в качестве исключения сделать красавца. Сейчас вы знаете стандарт красоты Евгения. Получается, мародеры, которые убийцы, будут больше часть своего дня трудового тратить на то, чтобы прихорашиваться перед зеркалом, в смысле перед зеркалом. А перед лужей. Дорожные лужи. Они будут стоять и, и наводить марафет. Но мне вот этот нравится, на самом деле. О, мне тут еще интересней. Я думаю, я сделал свой выбор еще задолго до того, как посмотрел все варианты. И это вот он. Вот он мой выбор. Цвет волос. Даже не знаю, как вы думаете. Я не знаю, что вы думаете, поскольку это не прямой эфир. Я, кстати, посмотрел сейчас на ютюбе, просто все, весь фит забит именно стримами по киберпанку. Боюсь, меня даже не заметят на фоне что сделал. А, вот как список можно посмотреть сразу. Ладно, не знаю, давайте. На, бум! Такое будет. Вот, все, все. Так на том порешили. Цвет бровей. Мне так нравится. Все, это случайность. Как ты родишься, так и пригодишься. Не могу нажать. Сейчас, еще раз. Вполне себе по цвету выбрал, да? Не знаю. Трудно сказать. Короче, сойдет. А сами брови-то какие у нас будут? И что это за штуки у нас на глазах? Как будто у нас глаза вставные. Мне кажется, мы мало чего можем сделать с бровями. Окей, пусть так и будет. Нос. Ладно, хорошо, делаем красоту, так делаем красоту. Что есть красота? Такой нос, он будет устрашать врагов. Ой, случай. Случай. Я на дорогах родился, тебя здесь я убью. Понял, ты зачем на дорогу встал? Передо мной перешел мне дорогу, получил, ножом в спину. Губы. О, слушай, а у меня всегда были такие губы золотистые. Походу, да. Я, видимо, неправильно понял <смех> дитя дороги. Я делаю какую-то придорожную проститутку, походу. Но, но видимо, так оно, так оно случилось. И вы не, никогда не знаете, куда вас дорожка заведет кривая. Давайте посмотрим, как у нас челюсть. Вот, большая... О. Как будто у нас флюс образовался с обеих сторон. Да. Ф -ф -ф -ф. Как будто мы сплюнуть хотим. Как будто мы... Сейчас блюем, смотря на себя в зеркало Красная борода, синие волосы Мне подходят Бороды здесь не так много, стиль, а, еще есть стиль бороды В смысле, вот это прекрасно Мне так больше нравится Цвет бороды красный, оставим Киберимпланты, а, вот они, на глаза Шрам на лице, ааа -а -а. Жесть Изначальный классический наш шрам был гораздо лучше Вот он, есть Татуировки на лице Будут ли у нас они? Born to kill Зачем татуировки на лице изображены не на лице? По-моему, ему идет вот этот цветочек Пирсинг В брови, да, две Это типа я, но не я Я, короче, себя проецирую, понимаете, в игре Вот так Евгений выглядит изнутри Если меня от вывернуть Перестань это делать Я не про... Что? А, что ты делаешь? Я, я разве просил? А, я навел на зубы, окей Я думаю, так надо оставить Ты на меня произвел просто неизгладимое впечатление Соответственно, на других, особенно на своих врагов Ты также же произведешь Хороший макияж глаз Ну ты настаиваешь, если, конечно, это мы сейчас обязательно сделаем с тобой Да, вот такой макияж глаз, мне очень нравится Цвет макияжа, ты явно хочешь поярче Макияж скул, покажи скулы. Ух, нифига, это что, макияж такой? И это скулы. Давайте немножко элегантности добавим. Вот такие вот. И цвет макияжа скул будет... Нет, сделаем цвет кожи. Никто никогда не узнает, что у нас есть макияж скул. Самый лучший макияж, это тот макияж, которого не видно, правильно? Соответственно, никто никогда не заметит огромное количество пятен на нашем лице. Изъяны. Евгений обожает изъяны. Я, если и люблю людей, то только из-за их изъяны. Мне нужно, чтобы их было максимально много, потому что я сам полон их. Я сплошной изъян. Этим проклятием я заражу своего персонажа. Ну вот, пусть будет такой. И цвет этих изъянов будет... Господи, какой... Невидимый! Да! Самые лучшие изъяны, это те, которые мы не видим. Окей, цвет, значит, ногти. Давай посмотрим. Покажи свои ногти. Смотрите, он в шоке. Что это? Что это? Они сами вытягиваются? Ладно, вот такие длиннющие ногти. Соски! Конечно же, мы изменим... Их нету! В будущем будет удалять соски мужчинам И обратно приделывать Ладно, и какую-нибудь татуировку ему Никакую, например Шрама на теле Был очень серьезный порез И соски отрезались Нет, но потом он сделал операцию И ему пришли их обратно Искусственные Конечно же, которые ловят Wi-Fi. И когда звонок на телефон идет, они вибрируют Очень хорошая полезная функция Ладно, давайте Вот эти насечки Три Мне нравится Подтверждаю Опа! Доступны очки. Сусть, мне нравится вот эта штука РПГ все дела. Так, мы сделаем, конечно же, интеллект. Он будет очень умен, не по годам. Потом есть хладнокровие максимальное. <laughs> все понеслась. А, погодите, еще. Кстати, назад, не распределенно. Нельзя сделать больше. Ладно, хорошо. Тогда мы чуть больше интеллекта и силы. Это все наше. Да. Это мы. Панель биомонитора. Загрузка. Завершено. Это наш отпечаток пальца. Хорошо. Не встречайтесь этому кочевнику, друзья, потому что... Потому что, не знаю, он вас царапнет своими когтями. Все, ладно, давайте. Мы сделали это, мы молодцы. Нажмите, чтобы продолжить. Кто знает, может быть, действительно это будет крутейшая игра. У меня нет никаких ожиданий. Вот это самое хорошее. Я никогда не строю ожидания. Меня учили, что там, где есть ожидания, есть разочарование. Поэтому никогда ничего не ожидайте. Вот кто мог ожидать? А чё за лаги? А чё за лаги-то? Ох, нифига себе! У меня комп слабый. Окей, я наврал, я не совсем проверял игру, я только в менюшку зашел, просто послушал музыку, больше я ничего не тестировал. Возможно, сейчас нет, все, немножко наладили, оптимизировали. Смотрите, мы в своем гараже, Тусим. Смотрим на себя в зеркало и так сорвать нашивку, срываем ее, конечно же. Блин, чертовы нашивки ненавижу их. Вакер, бакерс, я буду скучать по ней. Да я приехал, ты сказал ничего серьезного. Такой голос прикольный. Начни. Хорошо, я буду так же говорить. Итак, впервые в Найт Сити, тогда советуем пройти обучение, которое познакомит вас с основами игрового процесса. Если вам не требуются подсказки, просто отключить их. В любой момент можете зайти в базу данных, чтобы пройти обучение и узнать больше о самых важных. Окей, окей, есть. Далее. Ну, значит ошибся. Поищи другую мастерскую, где не спросят, зачем одинокий хочевник крутится у границы. Я заплачу сколько договаривались. Отойди, я справлюсь. Отойди, я Окей. справлюсь. Отойди. Что? Я сейчас как ногтями своими за скрибу понял. Конечно, М -м -м. знаю. Ты думаешь, я не читал туториалов? Конечно же, нет. Но мне не надо, я же дитя дороги. Итак, надо нажать F, я думаю. А да, заткнись там. Вот так, вырвал. Вот так, оторвал. Переставил. Должно работать. Если заискрилось, значит, это хорошо. Это как когда зубы чистишь и все десна в крови. Все в крови. Просто кровью плешь целый день потом. Это значит нормально. Это значит, ты хорошо почистил зубы. Итак, твоего мнения не спрашивали. не спрашивали. Вот и все. На этом мы порешили. Теперь просто садимся в готовую машину, которая хочет ехать, жаждет дороги и скорости. Ах. Кожаные сиденье люблю, но иногда они ставят меня в неловкое положение, когда мои кожаные штаны случайно скребанут так, как будто бы... Ну, ты понял. Итак, запускаем. <сёк> <сёк> ну, а, я что тебе а что не так? <сёк> <сёк> нет, нет. Не получается, но бог любит троицу. Неплохо. Вопрос только, сколько выдержит? Да Сейчас узнаю, а там уж что-нибудь придумаю. Ну да. Я ищу Джеки Уэлса. Я ищу человека по имени Джеки Уэлс. Может, вы его? Хорошо. Ну вот. Как два пальца. Это не ремонт, а халтура какая-то. Ты бы еще на жвачку все прилепил. Мне главное, чтобы работала. Итак, ну, кажется, все, Подключиться к радиостанциям. Сейчас включим музыку. Антенна на этой херне не слишком мощная. Топ, человек сзади! не услышишь. Это Джесси Это Джеймсон. Как, кого я там искал? Человек сзади! Сзади тебя! О, нет. Это шериф. Здорово, Майк. Не знал, что у тебя клиенты. Он тут пару часов как. Я думал... Думал, он к себе заезжал. Не принимай близко к сердцу. Сейчас решим вопрос. А, я не пил, офицер. Я не пил. Тебе не говорили, что в городе первым делом надо показаться шерифу? Рассказать, зачем приехал? Выпить с ним чашечку кофе? Ты подкатываешь ко мне? Я тут проездом... Не волнуйтесь, я надолго не задержусь. А я тебя разве об этом спрашивал? Нет. Меня нет, зовут сэр. Андрю Джонс. Слышал, наверное? Нет. Да нет, не случалось. В последнюю войну я служил в спецназе. Знаешь серебряных сюгунов? Нет. Нет. У меня сэр. мало вариантов. Кажется, мы не поладим, да? Я могу хорошо спинку чесать. Вот это я вам гарантирую. Хотите? Кто из кочевников... Я мог бы догадаться На, А что вам не нравится? Сейчас починю машину и поеду Сэр, мистер, сэр, Ланн, А что не нравится? Я так понял, вам что-то не нравится? В моих ногтях Я тебе скажу, что мне не нравится Меня воротит от таких бродяг, как ты Где лагерь твоего клана? А, что вам сделали а кочевники? Вы тоже верите всему, что говорят по телеку Типа, кочевники это главное зло всего мира нет, просто я уважаю закон. Корпорации навели здесь порядок, и я не хочу, чтобы его нарушали. То есть корпораты вам платят, а вы у них как пес на цепи. Ага, и если не ответишь на мой вопрос, увидишь бешеного пса. Говори, где твой клан? О, я сам по себе. У меня нет ни клана, ни лагеря. Я только в игру ты зашел, о чем ты? Ну да, конечно. Кочевники всегда держатся вместе. Моя семья распалась, поэтому я и еду в Найт-Сити. Значит, ты изгой даже среди изгоев. Надеюсь, ты не собирался тут поселиться навсегда. Какие вы здесь гостеприимные? Окей, давайте продолжаем... Я слышал это место сложить Продолжаем выпендриваться. Приятно было в этом убедиться. Мы очень гостеприимны. При условии, что гость умеет себя вести. Мне надо на радио. Я на дороге видел передатчик и вышку. У меня сломалась антенна, а мне надо кое с кем связаться. Никто тебе экскурсии устраивать не будет. Вали, пока я добрый. Ты и так уже тут слишком долго торчишь, как по мне. Итак, закрыть дверь. Вы прямо гордитесь сейчас собой, да? Мне проблем не надо. Давайте, закроем дверь. Вы прямо гордитесь сейчас собой, да? Я что-то не понял. Ты Задание давлено. Да так. Ни о чем До свидания, Это сэр А выглядит очень приятно на глаз Ну прям очень приятно Слушайте, не ожидал Они, сделали, они специально решили сделать этот эффект вау, да? Как только мы доедем до Найт-Сити ну-ка. Вот что я думаю о тебе Черт, у меня машина застряла Офицер, э, шериф, подтолкните, прошу Подтолкните, пожалуйста Что ты делаешь? На заднем сидении точно никого нет, все Спасибо, что помогли Добраться до радирубочку Ой, я промахнулся Как я так промахнулся? Офицер, я въехал вас Вы прошли сквозь мою машину Как вы это делаете? Ай Ну что за отстой, его нельзя кацануть Ай, жаль, жаль, жаль Ладно, упс Слушайте, прикольно Что сделалось? Получена информация Любая незаконная деятельность, например, кража или нападение на граждан Приведет вас к тому, что полиция найти объявит в вас розыск И вышлет патруль на место преступления Тяжесть вашего наказания будет пропорционально Размеру награды за вашу поимку Чтобы избежать наказания, нужно покинуть место преступления И временно залечь на дно Короче, это GTA еще вдобавок Да. Такой звук прикольный боль. Нет! Нет! покидаю место преступления! Почему я же ничего не сделал еще. Не успел даже ничего-то сделать. У меня все лагает. Ну, в плане... Нет, игра плавная. Я имею в виду, что... Видите? Какие-то помехи только что были. Помехи, потому что я прокоцанный. Ладно, на радиовышку идем. Машину заносит пипец. А вон и Найт-Сити, да? Слушайте, ну очень прикольно выглядит все. Я прям чувствую жару этого места. Еще при том, что я же был в этой пустыне... И прям совсем кайфово Ладно, давайте Как нам выйти, покинуть? зажмите Я хотел просто пообщаться с людьми Они начали на меня бузить Ну какого фига Открыть дверь Черт, я маникюр свой сломал Пнуть угу. Задание выполнено Беда не приходит одна Подняться на радиовышку и найти распределитель. Вот наша задача. Я могу... Я не могу смотреть, жалко, назад. Итак. Кстати, выносливость тратится, пока я лезу по лестнице. А что там за значок? Вот он, да. Ой. Ногтями зацепил. Подключиться. тебя слышать а, не могу разделить твои радости мне нужна твоя помощь мне нужна твоя помощь последний раз О, кто-то катается а, опять последний раз мне надо понять куда клиент уехал с моим товаром а тут никакой связи М -м, окей скажи мне ты вовремя приехал на место встречи а, конечно да, конечно. Может, клиент оставил сообщение? Проверь, пожалуйста. У меня такой нежный голос, Ты плане я так нежно говорю, как джентльмен. Как его звали? Проверь, пожалуйста. Джеки Уэллс. Я добрый, я добрый человек, сразу видно. Да, есть сообщение. Он ждет тебя на ферме. Отправляю его координаты. А, спасибо, Вели, я у тебя в долгу. Это точно. Смотри, не получи пулю. И не звони больше. Окей, встать. Но мне вот это интересно. Ой-ой-ой, Это не может быть просто так. Что это такое? Это какая-то штука, это иконка. Ну-ка. Смотрите, мы какой-то можем делать рывок. Два раза вперед жму и... Опа. Назад. Вправо. интересно, а? Ну, а что мы можем с этим сделать? Я что-то жму? Нет, он не, не хочет брать. Наверх мы уже с вами не поднимемся, да? Ладно, это какой-то, не знаю, может быть... <соспит> О, боже мой. Пронесло. Но... Вот по управлению ощущается, что игра пока еще сыровата Вот есть такое чувство у меня Как будто бы все такое слишком Немного несуразное Вот даже тот же самый GTA Прям чувствуется, как все очень плавненько Хорошо сделано Ладно, не будем жаловаться Пойдемте, поедемте Туда На место встречи Буду стараться не отвлекаться на всякие побочные штуки Меня, я знаю, меня очень много всего привлекает в таких играх мне хочется туда зайти И того пнуть, нарваться там на неприятности Но сейчас попробуем просто пойти по сюжету Может быть Может быть это будет даже веселее Итак, место встречи, вот оно Как же заносит жестко, а, блин, а, блин Я у нас машина бессмертная, да? Все, выходим так, выйти из машины мы сделали Оконечно. Джеки я уж думал заделаться. Тебе тут не ты жарко? Меня ищешь? Я тебя ищу, верно? Ты Джеки Уэлс? Это ты Уэллс? Джеки, Я Ви. Тебе кажется, надо перевести какой-то груз? Там, откуда я родом Сначала рассказывают о себе, а потом говорят о деле Традиция Или вежливость Давай, подседай к тебе так ты человек с принципами? Принципы полезная вещь, Каброн. У тебя могут забрать все, но их не заберут никогда. Ну ладно, тогда начнем с тебя. Я родился в Найт-Сити. За Хейвот всех порву. Мне это ни о чем не говорит. Я не был в найт Представь себе место, где каждый твой брат, сестра или хотя бы твой родноплемянник. Да, понимаю. Вы можете друг другу не нравиться, но вы семье. А, вот это Хейвуд. Только у каждого при себе ствол. Теперь ты. Тогда, можно сказать, я тоже вроде как из Хейвуда. Ну что, тогда мы с тобой поладим. А! Наш товар. Я думал, меня оттолкнул ногой. Окей. А что внутри? Меньше знаешь, крепче спишь. Я так и думал, что он не скажет Поэтому нам. Лично я...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 Карты, взять. Теперь я смогу... Теперь я могу ее взять. Окей, тащи. Да, сам будешь нести. Я уж думал, ты не приедешь. Да, меня задержали. А потом пришлось еще тебя искать. Ясно. Я решил не торчать на виду. Прочитай сообщение. Похоже, редко... Первый кодекс кочевников. Защищай свой клан и особенно своих родных. Держи слово, делись с соклановцами. Уважай тайные желания соклановцев. Не подвергай клан опасности. Всегда бери честную плату за честную работу. Новый кодекс кочевников, все предыдущие пункты вычеркнуть. Сначала защищай родных, потом клан. Не кради у соклановцев. Не присваивай то, что принесет больше пользы другому соклановцу. Трудно представить людей менее склонных к скитаниям, чем фермеры, но первыми кочевниками стали именно они. Катаклизмы, гибель урожая от вооруженные столкновения, законы, позволяющие корпорациям свободно распоряжаться землей. Все это вынудило фермеров отказаться от, от оседлого образа жизни. Первыми кочевниками, кочевыми кланами стали Алик... Алье, е Кальдо и хода Спросите. Затем появились Змеиный народ, Телос, Народная нация, Кровный народ и Метакорп. Всего существует 7 кочевых народов. Каждый из народов состоит из нескольких племен, которые в свою очередь делятся на кланы и семьи. В семьях насчитывается от десятка до сотни человек, в крупнейших народах до миллиона, офигеть. Кочевников считают анархистами, подрывающими устойчивость общества. Такое мнение пропагандируют, прежде всего, корпорации, которые ведут борьбу со всеми, кого не могут контролировать. Ирония судьбы в том, что именно кочевники помогли заново отстроить наши города после войн катастроф, которые пришлись на первую половину 21 века. В конце концов, семьи собираются, чтобы строить, а не разрушать. Да уж. Открываем. Ты знаешь, что у меня маникюр. Я не буду таскать всякие тяжести, понятно? Ну так что, едем? Ну-ка, можно менять вид из машины? Наверное, нет. Окей, поехали. Сорян. Слушай, ты такая... Доставка Есть? вообще минимально можно было и пешком Я дойти. Тебе не сказал? сказал? А, нет, шега, не мы же едем туда в город. Слушай, друг. Мы оба Я вижу там, что самолет летит. Там самолет летит, или вертолет? Скажи-ка, ты же это раньше перевозил контрабанду. А ты что, нервничаешь? Я? Это вертолет, ну какой-то странный. Во-первых, тормозим Ничего. сначала. Нас просканируют и проверят бумаги. Здрасте, здрасте. Окей. Двигаемся Говорить очень аккуратно. Я. Говорить буду я. смотри как наша машина дрожит <laughs> от страха вместе с нами. Здрасте, сэр, мистер сэр. Все в порядке, мы не контрабанда. <звук> Ау! Просто перенервничали. Хорошо, этих пропустили Отправьте Окей, сейчас сделаю Оставайтесь в Окей. Зараза, чувствую какую-то подставу Да, я тоже Им может не понравится мой маникюр Это холодное оружие Чего ты сидишь? Иди уже давай А, взять документы Дай мне документы, они точно их попросят Держи. Посмотрим. Тут отметка УПП. Отлично. А что это значит? Утеряно по прибытии. Такие метки ставят, если груз должен потеряться после пересечения границы. А, так они знают про контрабанду? Нет, но сейчас узнают. Окей, в чем... полосе, О боже мой. Чингада мадре. Что теперь? Деньги на взятку есть? Если мы хотим, чтобы офицер закрыл глаза на поддельные документы, нужно его подмазать. Где у тебя чип с нашей взяткой? А, да. <соединяющие> Из головы вылетело. Взять. Ага, вылетело, конечно. Окей, посмотрим. Но это же это на всякий случай я беру. У меня же будет все равно выбор, да? Здрасте. Здрасте. Классные Окей. очки. Ты гордо на меня смотрит. Я стану на колени. Пропусти, пожалуйста. Пожалуйста. Ладно. Сюда? Оу. В Я думал, можно будет на капот запрыгнуть. Я просто проверяю игру на прочность. Привет, ребят. Вообще, как будто в какой-то клуб зашел. Да, ребят. Значит, оружие вот. Ногти не могу положить. Хотя, это очень смертельное оружие. Я как-то зацарапал президента насмерть. Он вытер пот Зайдете об мою пушку. Хорошо, комната номер два, Все будет в порядке, братан, я верю в тебя. О, блин, начался. О, Картофель фри. Так, кабинет номер два. Фу, Садитесь. тут дым, все надымлено. Бумаги. Фига, у нее пальцы. Так, отдать. Отдать документы, все в порядке. Я знаю я правила. Я знаю правила, тут все есть. Может есть, а может и нет. Посмотрим. Будем дерзко с ним вести себя.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 сразу давать взятку а нельзя просто что-то еще сказать уже нас на понт берет вот еще небольшое приложение к документам а вот как напомните на какой кочевой клан вы работаете я не работаю ни на один клан у меня нет клана я работаю на себя смело и не слишком умно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 Да, конечно. Добро в Спасибо. А этим мелким говнюкам кажется, что Night City это рай какой-то. Но ну, а как иначе? Они молодые, наивные. Мозгов у них было вещи. Кажется, обошлось? Уже ли обошлось? И уже стемнело. Ну как все прошло? Да вообще отлично прошло. Сейчас расскажу. Отъедем подальше. Понял, ладно. Окей, едем. Да сейчас будет какой-то подвох. Нифига я так долго там был, время так незаметно пролетело, сразу, когда с хорошим Два, человеком да сидишь. Там у вас было? Так. Да таможенник козел прицепился. А не должен был? Но не до такой степени. Думаешь, будут неприятности? Рули, Джеки, просто рули. Мне ну, кажется, больше нервничает, чем мы даже. Сюда кто-то едет. Как мне все это не нравится. А. Жми на газ, Джеки. Okay. Вы груз, Повторяю, Жалко, что это не мы управляем. Ну что за фигня. Транспортные средства в бой Достать оружие, альт Убрать оружие, альт Взглянуть в, э, в окно с пассажирского места Вы можете стрелять из любого доступного оружия дальнего боя Окей Ну что ж, начинаем отстреливаться О, оу Так, можем прицелиться, да, вот Чуть-чуть прицелиться Убить Хорошо, я по-моему попал Тихо Все, смерть Нет, ему не смерть Ладно, типа поагрессивнее стрелять. Промахивайся. Сложно, блин. Тихо. Веди нормально машину. Во. Во-во. Все, аккуратно. Мою голову не снесет, ничего, никуда столб. Выстрел в голову. Во, наконец-то убийство. Так, а как мне сесть? Как мне здесь обратно? Ничего нельзя Боже мой Фу. Офигеть кто еще? Они горят, отлично, сейчас тоже взорвутся Как бы мне полечиться, вот было бы здорово 23 хп у меня всего Да и по колесам он еще рулит и Двигай! стреляет одновременно. Все, есть. Они специально, я понял, они довели до такой точки. Все. Это, так то не Жми дальше. Рано выдыхать. То есть это еще не все? Прикольно. Чуть за жопу не взяли Перевезли груз называется Чингадо Все должно было пройти гладко Без проблем А еще и взятку забрал козлина Да что ты завелся Всякое случается, хватит То есть у тебя такое не в первый раз? Пограничная охрана донесла корпоратам Что мы везем их товар то есть любой таможенник может нас отыметь, если его левая пятка захочет. Без последствий! Он рискнул. Предположил, что нас не поддерживает клан. И он был прав. А, -а, -а, -а вот оно что! А -а -а -а. Что дальше? Меня только одно интересует. Ты так и будешь ныть, или доведешь дело до конца? А -а -а. Честно скажу, я без гроша. Заплатить мне тебе нечем.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 Теперь посмотрим, что в ящике. Сейчас мы пожалеем об этом, я Открывай. так понимаю. Мой маникюр, ты что забыл про маникюр? А... Нет, мне любопытно. Алло. Твою мать. Тут написано Расака. Мы обворовали очень крутую корпу. Значит, заработаем крутые деньги. Что? Покажи! О, мама. Что это? С малых антильских, наверное. Потрогать. Надо ее продать. Окей, потрогаем. Думаешь, на ней можно заработать? Конечно. Нам обоим хватит надолго. Нам? Да, напарник. Бабло пополам. Но хороший фиксер быстро сбаглит это чудо богатому еблану. Жалко будет ее отдавать. Всегда хотел зверушку. Я уже и имя придумал, Мэнни. Она живая, да, да получается? Кстати, уже есть идея, чем собираешься заняться в Найт Сити? А почему ты спрашиваешь? Мне просто кажется, у тебя много времени, которое некуда потратить. А в Найт Сити в любом случае без друзей придется несладкое. Да ладно, не сы. Я найду для тебя угол. Надо же тебе где-то жить. А, всегда хорошо, когда есть те, кто поддержит. Семья там, например. Может и ты свою найдешь в найт -сити. Спасибо, будет круто. Да ладно, ерунда. Мы же одного поля ягода. Я бы поработал с тобой еще. Напарник. Эй! О, какая она ласковая. Ох, нифига себе. Так. Пожать. Ну, давайте пожмем. Ладно, напарник. Берем ящерку и валим отсюда побыстрее. Мы теперь будем с ящерцей А, прикольно. Ладно, на самом деле, пока что игра симпатична мне. Привет, Night Может, здесь. У мы с вами утро в городе мечты. Честно, я люблю Найт-Сити как родную мать. Правда, это такая мать, которая отдает тебя приют, а потом останавливается... Я забыл, что я так выгляжу. Закурить не найдется! Каждый день сюда приезжает по 100 человек. Правда, через год от них остается только половина. И это если год был хороший. Зачем же они едут в Найт-Сити? Конечно, чтобы стать уличными санураями, как Black Блэкхенд и Уайланд боа -бо говорится, чем выше риск, тем больше награда. Но выше люди, люди обычно не задерживаются. Чем быстрее ритм твоей жизни, тем быстрее ты выгораешь. И тем больше шансов поймать пулю. Сами знаете, где сейчас большинство легенд Лайт сити На кладбище. Зачем нам это все показывают? Мне кажется, было бы прикольно, если бы все это переживали бы сами. А тут нам сейчас все затизерили, вообще все. Даже сказал бы, заспойлерили. Ну окей, ладно. Может быть, нас ждет что-то еще более грандиозное. Хм. Наша пропавшая чика где-то в этом здании. И те, кто ее похитил, тоже, скорее всего. Сохранение. Я думаю, пора сохраняться. Невозможно. Окей. Смотри в оба. Слышишь, Ви? А, кстати, у меня есть подарочек. Мелитеховский обучающий чип. На случай, если захочешь освежить знания, так сказать. Как насчет небольшой виртуальной разминки? Ну, давай. Давай. Хуже не будет. Ну как? Понравилось? Можем заняться настоящим делом. Так, выйти, работа не ждет. Ты узнал подробности у фиксера. Во как и сказала, как лучше выполнять этот заказ? Я тебе не мама. Тебе платят, ты и думай. Работа легчайшая. Я готов. Но все-таки мы можем-то сохраниться? Невозможно. Блин, да сколько можно? Я хочу уже сохранить игру. Пошли. Че? А, надо нажать.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 Звони по телефону доверия Ладно Теперь начинается прям миссия, да? Достойный пистолет Я думаю, нам это понадобится сейчас Здесь все Все взяли а Что тут лежит? Какой-то хлам Я просто буду подбирать Потом буду разбираться, что это такое Что я подбираю Номер 1237. А, это ты. Цель должна быть там, но я не вижу ее Биамона. Уйди Хоть бы она была жива. Надо было спасателей. Сможешь уже достал пестры, поэтому я тоже буду с ним. Че, быстрый взлом. Я не вижу. Уйди. А вот запустить. Не высовывайся. Напряжение растет. чувствуете, друзья? Прям напряжение такое. Труп! Мы что, опоздали? Ви, она. У Сандры дорсет корпоративный иммунитет второго уровня. Она девочка из высшей линии. А у этой затотеховские подделки с черного рынка. Такие в любой подворотне ставят. Это не она. Ищем дальше. Так, я понимаю, тоже надо взломать, да? Нет, да. просто открываем. И не спать. Тут еще Пиндехос. А, пиндехос только не это. А, черт. Тихо, тихо, тихо, тихо. Мы уже обучились, мы знаем, как Бендехаса выбирать по-тихому. Итак, схватить. А, давайте его обезвредим. Так, чтобы спать, Лев. Мне кажется, он умрет там, вот в этом ящике. Все, идем. Короче, у нас стелс начинается, да, прям жесткий? Давайте Пусть все спят Упал. Ты мне будешь помогать, мужик? Все-все-все-все-все Не видит Почему продолжает? Почему он меня видит? Нифига Хорош обокрали, покрали, все, прекрасно надо с ним как-то разобраться. Я забыл, что нельзя два раза жать вперед или в другую сторону. А, помню. Значит, сканер. Что можем сделать? Отвлечение врагов. Ну-ка. Тебя отвлекло? Сволочек, а? Не отвлекло его, прикиньте? Эм... Отвлечение врагов Нет. Враг не отвлекается Да что ж ты будешь делать? Погодите давай, давай. Тихо Опасность. Я знаю, что нужно сделать. Надо сейчас еще раз отвлечь его. Взлом, взлом есть. А, ага. есть. Ой, я... я его убил Простите Надо куда-то его спрятать Срочно Может быть сюда Давайте в ванну его скинем Как? А, бросить Все, купайся Он купается Чувак, ты идешь со мной или нет? Нам нужно этих ребят убрать Даже не знаю, как это сработает. А, вот наш чел там помогает нам. Хорошо, давайте поспать. Он решил так просто ножки смочить в ванной. Фу. Я уже успел здесь всех обезвредить, так что можешь идти спокойно. Не сюда, да? Нужно туда, в эту сторону. Ладно, давайте сканируем. О, что это такое у нас? Взлом отвлечения врагов. Отвлекайся! Отвлекайся быстрее! Смотрите, он отвлеченный. Блин, как меня отвлекли сейчас! Не ожидал такого отвлечения! Что за... Что происходит? Прям смотрит туда на свет. Ладно, схватим его. И, конечно же, отправим спать. Движения нет. Вы его обнулили. Можно идти? Черт, где эта девица? Ищите, должна быть где-то там. Не, так тихо, мы еще никогда не работали. <сёк> не благодарите. Не совсем в моем стиле. Но... Что можем сделать? Отвлечение, отвлечение. Хорошо. Идем сюда. Господи Боже. Осмотреть. Дев... А, девушка. Я думал, это чел девушка. Нет, вот она сама. Наша цель. Мертва, да. Мы она жива? Жива. Дергать глазами. подключается Сандра Дорсет, НС 570442. Платиновый статус в травме. Платиновый? Бля, к ней по первому чайку должны были приехать. Видимо, что-то блокирует сигнал. Могли ломануть биомон, поменять прошивку, запустить нейровирус. Карахутибак, это тебе не вип-клиника. Тут ванны со льдом и крюки с топорами. Значит, это что-то простое. Есть мысль? Проверь, в нейропорте нет щепки? Если есть, выдергивай, она заглушает сигнал. Да, есть чип. Сейчас выну. Проверь биомон. Что-то поменялось? Здравствуйте, Сандра. Если вы в сознании, лягте назад. Ожидаемое время до прибытия скорой помощи к месту вашего положения 180 секунд. Монитор сказал, травма будет через три минуты. Штраховой страховой тариф покрывает 90% стоимости транспортировки и лечения. Попроси это. Вынимай ее из этой херни. Окей. О, блядь! Она уходит! Ави, что у вас там? Не молчи! Только этого не хватало! Джеки, инжектор! Лови, сэр! Ну вроде. Вроде помогло. Фуэрайса, выноси ее отсюда! Сейчас он будет отстреливаться, а мы просто будем убегать, да? Давай, быстрее. Ага. Я не могу бежать, кстати говоря. Наверное, засали связываться с О -о -о -о -о -о -о. Как будто пятый элемент смотрим. Здесь стать. Они называются Это трауматим. Быстро. Какая грубость, а. а сейчас ее вылечат, да? ДТ-133 к центру. Получили пациентку МС-5704. Я посмотрю просто, видом по-любуюсь. Окей. Я ничего не сделал! Это за то, что я решил подойти к краю? Или так должно было быть? Едет прямо на парковку. Круто. Где бы руки помыть? В сторону. Так, ухожу из эфира. До скорой встречи. Слушай, Мада, вот какое дело. Можно взять твою тачку? А -а -а. У меня свидание с мести. Не на метро же мне ехать. Буду выглядеть как абсоц. Добери, да конечно, Джек. Только сильно не привыкай. Ты прямо мой спаситель Ви. Что, может подбросить тебя домой ну давай я все равно устал а чуть не забыл позвони сейчас в дай я знать что работа сделана я позвонил как, а, вот. Вин, как все прошло клиентка жива здорова <как> Конечно, жива и здорова. Мы же на это и договаривались. Замечательно. Твое вознаграждение ждет. Приходи, забирай, когда захочешь, хоть сейчас. Но мне кажется, сейчас тебе больше всего хочется домой. Правда, Уотсон отцепили. Везде полицейские кордоны. Если хочешь проскочить, придется поторопиться. Спасибо за инфу. Я к тебе скоро заеду. Говорят, купы оцепили Уотсон. Если я не хочу ночевать где-нибудь под забором Надо сваливать отсюда на полной скорости Положись на меня, Мано, Я поведу Я просто вот жду, когда нам можно будет Невозможно сохранить игру сейчас Да чтоб тебя, а Ладно Это будет первый какой длинный выпуск, видимо Добро вознаграждается Задание... А, посмотрите, Зет Вернуться домой с Джеки Стоп, погодите, у нас начинаются тут всякие музыкальные паузы. Выключение лицензированной музыки стоит... А, выключено. Стоп. Или... А, нет. Выключаем. Все. Вот. Город как город, только большой. Это необычный город. Это необычный город. Орган необычный город. Это необычный город. я необычный город. Прям город. я прям город. я вижу город. Это необычный город. Это необычный город. Это необычный город. Это мне кажется, или... Я... Не знал. У нас на хвосте висит фургон. Тингадов и... Минрадзимита совсем не нравится. Это они! Эх, хостер Пута! Дави на газ, Джеки! Черт, возьми, а! Я стреляю! иди нормально! О, хорош. Фуууу! Простите, женщина Блин, как сложно попадать Во, хорошо Ну это было в голову, не знаю не... Поводили Нельзя что ли? Есть Мы постепенно сами Восстанавливаем хп, я вижу, или нет Прости Ничего, потом разберемся надо сначала вернуться домой Ты ж правильно понимаешь, что нам дадут покататься по этому городу потом? Что будет, как будет бы... Все открыто и свободно, да? Неловкое молчание Почему ты не говоришь со бра братан? решили что это за робот такой? У вас он блокирован, пока не будет дальнейших распоряжений. Меры безопасности. О, мадам! Какое счастье, что мы вас встретили, офицер. Серьезно? А что во мне такого особенного? У вас доброе сердце. Только тот, у кого доброе сердце, поймет, как сильно я хочу вернуться к своей девушке. Да ладно, с моей девкой. Ну да, она с ума сойдет, если я к ней не приеду. Я обещал ей, что буду образцовым парнем. Отдала а мне шанс, понимаете? <сёк> Жаль, что так вышло. Я, я решил не вмешиваться. Еду, больше никого не пропустим. Ладно, проезжайте. Большое спасибо. А -а -а -а. Молодец, Джеки, хорошо, хорошо сработано А ты умеешь быть вежливым, когда захочешь? Когда это я был э -э, всегда? Я всегда очень вежлив Ох, мне за эту музыку, походу, прилетит. Я чувствую. Получается, если мы выбрали другую корпорацию, там, не знаю, корпоратом, чтобы я был, то у нас было бы другое начало игры совсем. Это не похоже на обычную облаку. Так потому что это не группы. Это Макс Тай. Охотничьи псы нашей полиции. Их вызывают только, когда ситуация выходит из-под контроля. Хотя вот эти мужики им так нанесут. Все, спектакль окончен. Просто не надо было нарываться. <музыка> Французский рэп очень прикольно звучит. Скоро будем у тебя. А как же ты? Сейчас уже, наверное, в Хейвуд не проехал. Ты прямо уверен? Ну да. Я снова буду очень вежливый. Ладно, увидимся. Все, спасибо. Передай привет вместе. Передам. ай лу есть все все сохранились короче на сегодня мы с вами закончим я уже подустал играть и не могу так долго играть в игры э, на этом мы с вами закончим я надеюсь что вам понравилось по моему было прикольно пока что все интересно сделано очень хорошо диалоги приятно слушать потому что бывает надо играть прям слушать такой, боже, перестаньте перестаньте Но здесь люди живые говорят как живые и забавно говорят Приятные персонажи, хорошо сделана игра, атмосфера очень клевая, Так что пока все отлично. Если вам понравилось, то ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Не забывайте обязательно про колокольчик, чтобы не пропускать новые уведомления. И если вам понравилось майка, в котором я сижу, это будет собственный мерч. По ссылке в описании можете его приобрести. С вами был Южин и всем пять!